я типа не сдал теперь, да, на права? На глаза, братишки, скречу, попалась совершенно новая игрушечка под названием «Mine Assembly». Это у нас новая игра Песочница, в которой нам предстоит играть за милого дрона, который умеет проектировать и собирать различный транспорт и роботов. Игрушечка находится в раннем бета-тестировании, выйдет она где-то в 2020 году и у меня вот появилась возможность поиграть. Братишка Скретч обожает игры подобного жанра, поэтому я не мог никак пройти мимо этой интересной игрушечки. Ну что ж, давайте попробуем в нее сыграем. Как видите, русского языка у нас здесь пока что нет. Есть опции, есть дрон. Можно, я так понимаю, дрона своего, наверное, откастомизировать каким-нибудь образом. Да, вот можно, смотрите, выбрать а, Санта дрона. Я, наверное, так и сделаю. Выберем а Санта дрона с бородой и с шапкой. Можно, кстати, выбирать различные виды. Это у нас голова, я так понимаю, да, можно кофейник одеть, можно, да, пусть у нас, у нас, в общем, сет выбрали, мы сразу же Санта, а также можно отдельно редактировать вот в этих вот вкладочках, можно бороду убрать, да, я бороду уберу, немножечко подправлю, пускай у нас будет просто дрон в шапке Санта-Санта. Клауса, Да, и вот этот колокольчик, да, тоже здесь сбоку у нас, он тоже мешает. Пускай у меня будет, ребятки, вот такой вот новогодний дрончик, все-таки у нас скоро Новый Год, а поэтому необходимо, чтобы было какое-то маломальское новогоднее настроение. Так, подтверждаем и давайте-ка начнем новую игру. Ну а начнем мы, ребятки, ее, конечно же, с туториала. А, да, данная серия обзора будет посвящена именно туториалу. Постараемся разобраться, что здесь и к чему Ну и у вас, ребятки, будет уникальная возможность посмотреть на эту игрушечку Стоит ли вообще ее ожидать И стоит ли потом в нее играть после выхода Я сейчас вам все покажу, расскажу Начинаем туториал Нам предлагают выбрать несколько вариантов Давайте выберем самый первый и начнем с него. Так, ну что ж, давайте попробуем. Как-то быстро у нас загрузочка произошла. Тут появляется наш дрон с каким-то непонятным недоразумением на, на лице, да. То есть он офигевает просто от происходящего. А, и мне тут говорят, что в САД стандартная схема. Можно вот так вот на нем полетать во все стороны. Так, тут что-то подбирать надо, нет? Или что? Так, мне бы как-то отдалиться камерой вообще. Можно такое сделать? Нет? Нет, не позволяет. Просто такой вот вид пока что от... Третьего у нас лица получается Отдалиться я никак пока что не могу Но меня еще этому не научили Возможно, возможно чуть попозже научат Так, о, телевизор, плазма Давай врежемся в нее, ничего не, ничего не происходит О, в компьютер, ну-ка, тоже врежемся, ничего не происходит Там кто-то что в что-то играл, какие-то цифры на компьютере Так, ну ладно, а в дерево если лететь, Нет, он упирается просто в стену и все Ну, короче, разбиться мы на нем точно не, точно не можем Там за окном нас ожидает большой мир Я так понимаю, надо как-то туда выбраться Давайте попробуем выбраться так, попадая в новую комнату, какой-то зак какой-то голос нам говорит якобы подсказки какие-то нам дает, что типа надо делать. Ну, давайте посмотрим, что нам надо сделать. Да, нам тут подсказочки дают, там, в правом верхнем углу экрана. Здесь, смотрите, какие-то интересные автомобили, да, стоят, я так понимаю, для нашего дрона, наверное, предназначены. Так, ну, а мне, я так понимаю, надо сейчас вот сюда вот вылетать. Здесь у нас понятно, что это дверь для людей, а вот эта маленькая дверка для дронов. Да, все верно, мы сюда можем пролететь. Как у нас тут все предусмотрено? Что-то мне говорят. Что-то мне надо сделать. но у меня тут сразу, смотрю, подсказочка дается, что надо бы мне подлететь вот к той машинке. Ага, мы можем, кстати, издалека взаимодействовать. Видите, я нажал на Е, и у нас машинка переворачивается почему-то так. Отпускаем ее. Да, я так понимаю, мы поставили машинку, и теперь надо в нее, наверное, залезть. Так, это на Е, значит, она на Enter. Да. Так, занял я свою позицию. Вот это я понимаю, у меня тачечка. Да, вот такая вот, ребятки, у нас здесь анимация Кстати, все, как вы видите, проработано достаточно неплохо Колесики у нас прикручены куда нужно И динамика какая-то есть определенная Рессоры работают, да, пружинки отрабатывают Смотрите, какая классная графика Я, ребят, напомню, что игрушечка находится в ранней бете До релиза еще неизвестно сколько Выйдет она только в 2020 году Ну и давайте посмотрим, что она из себя представляет Так, мне предлагают ехать вот в эту вот дверь Давайте поедем, так, тут тоже у меня что-то, какие-то какие обозначения, едем в эту дверь, подарок, мне сразу же дают подарок какой-то, так, мы взяли подарок, друзья, и что же он нам дает, интересно бы узнать, я, ребят, не понимаю, о чем там говорит этот голос, который там из, из ниоткуда, но он что-то там интересное рассказывает, так, мне предлагают вылезти, я так понимаю, из машинки и переместиться через дверь, вот через эту, которая для дронов предназначена, ну что ж, перелетаем, так. А, да, мы вышли и попадаем в такую вот комнатку, а, тут нас ожидает тоже подарок, подарочные шарики и я так понимаю это первая стадия обучения, ребятки, она у нас закончилась благополучно, Виктории, отлично, все звездочки мы выбиваем и продолжаем, так давайте перейдем тогда к следующему. Обучение. У нас, ребят, в эфире игрушечка под названием Main Assembly. Это у нас игрушечка песочница, в которой мы сможем проектировать и создавать свои машины, своих механизированных роботов. Только я не знаю, чем мы на них можем потом сделать, чем мы на них будем делать. Но это все нас ждет впереди. Давайте попробуем тогда второе, второе обучалочку порайдем Это у нас док то the Bot называется. У нас значит испытание. И что-то здесь нам нужно будет сделать. Давайте как попробуем. Так, опять наш дрон в недоумении, он просто офигевает, он не понимает, как он здесь оказался, зачем он вообще здесь, зачем он здесь вообще. Так, там что такое светится? Я так понимаю, это у нас какая-то площадка для испытания нашего автомобиля, да, судя по продолжению. У нас же все-таки следующая миссия. В прошлой миссии мы научились кататься на автомобиле, а в этой миссии нас будут более плотно обучать, я так понимаю, езде на автомобиле. Да, мне предлагают зайти вот в эту вот арену. Uh, это, я так понимаю, какая-то арена для создания uh, мобильчика нашего. И предлагают нажать на буковку «Б». И мы сейчас, наверное, с ней что-то сможем сделать. Давайте ждем указаний. Uh, какие будут указания? Там нам голос дает указания какие-то. А что это за терминал такой? Тут сюда можем подойти, нет? Так, в общем, мне uh, подсказывают, что надо бы как-то видоизменить свой транспорт. Нажатием на клавишу Tab Да, у нас открывается вот такое вот меню И нам из этого меню предлагают что-то выбрать Так, я так понимаю, здесь у нас покрасочка Но мне предлагают выбрать электроника И какие тут модули, интересно, мне надо сейчас выбрать Так, Electronics, контроллеры предлагают выбрать И Simple... Ähm... Simple docking station мне предлагают выбрать, это типа у нас рулевое колесо, а, рулевое место, место, в общем, управляющего нужно поставить, и мы можем поставить его практически в любом месте, но я поставлю чуть-чуть подальше, чтобы мне а, не упираться коленками, да, в бортовую панель, отлично. Так, и что дальше? Нажимаем, значит, на правую кнопку мыши. Это что у нас правая кнопка мыши дает? Это... А, это демонтаж или что? Или мы это утверждаем, что мы здесь ставим все-таки это кресло наше? Скорее всего, да. Так, наш нам голос там что-то рассказывает, а что-то болтает, пытается с нами взаимодействовать. Ну а мы опробуем, нажимаем на Enter, и нас садят за руль нами созданного автомобиля. Ну как, он нами создан был только частично, мы только лишь, ребятки, кресло для управления поставили. И нам предлагают сейчас уже на нем прокатиться. Так, погнали. Так, выезжаем напр напрямую. И еху, как говорится, погнали, друзья. Так, а что нам нужно, объезжать вот эти препятствия или что? Так, объезжаем, объезжаем. Дальше что? Там у нас какая-то яма большая. Так, а где, интересно, прогресс выполнения? До куда мне нужно доехать? Я, да, выезжаю, как мне показывают по видео, но... А куда мне нужно ехать? Тут, я так понимаю, пропасть какая-то. А вот там у нас находится колесико. Так, тихо-тихо. если я врежусь в одно из этих штук? Так, да, повалил. Че, я типа не сдал теперь, да, на направо? Едем дальше, друзья, так, ну мне надо, я так понимаю, до конца доехать, надо как-то просто до конца доехать вот сюда, опа, ничего себе мы как сделали, ее повалили просто, оп, манекен полетел, ха, ха смотрите, какие мы, как мы здесь устроили тут беспредел полнейший, друзья, вообще просто всех расшатали, и манекен тоже свалился, так, а интересно, вот то колесико, которое там наверху, и вот его нужно собрать или что, так, так, так, что-то как-то меня перевернуло прям совсем. Блин, а меня вроде учили, как переворачивать-то мой дрон. Давайте попробуем, вылезем из него. Да, нам можно вылезти. И просто-напросто вот таким вот образом, так, на буковку Е, по-моему, мы переворачиваем свой спортивный автомобиль. Назовем его, назовем его именно так. Ну и садимся заново. Так, нам предлагают вообще-то заехать просто-напросто вот в эту арену. И все. А мы тут что-то раскатались, да-да-да. Мне просто хочется покататься тут на этих машинках. Так, ну все, выполнили, я так понимаю, мы задание. Но не полностью, потому что мы задели препятствия. Нам нужно было, скорее всего, их объехать. И тогда у нас были бы все звездочки. Ну да ладно, я, я, я думаю, что нам. Ага, нет, а, да, нам открывают, ребятки, следующий доступ. Давайте же пройдем следующий этап туториала нашего. Так. И что дальше? Так, так. Что-то мне опять говорят. Опять надо сделать, ahead, да, автомобиль. Так, давайте опять сделаем автомобиль. Мы уже это делали. Это у нас уже какой-то бесколесный транспорт, я смотрю. Настало быть, наверное, он летающий. Что-что-что нам говорит здесь наш закадровый голос? Что-то нам нужно добавить, наверное, на него. И что же мы добавим? Так, давайте посмотрим. М -м, какие, интересно, модули. А что нам говорит? Нам надо сам самому сейчас собрать колеса поставить или что? Электроника? Не наверное, не электроника, а... Вот это вот сюда вот надо зайти. Так, выходит, заходим сюда и смотрим, что нам здесь надо выбрать. Я не знаю. Большие, маленькие, совсем, да, маленькие колесики, наверное, надо выбрать. А какие именно? Ну, у меня вот такие вот стояли в прошлый раз. Или совсем маленькие? Нет, тут закрыто. Вот такие, наверное, колеса надо поставить. Так, давайте попробуем. Это раз колесико. Два. Так, отлично, да. Я так понимаю, правильно. На правильном пути, да, сразу по два колеса ставят. Так, подождите, а у меня почему-то крестик Я, видимо, не те колеса поставил Я не те, скорее всего, колеса поставил а... Ну да ладно Мы же их всегда можем демонтировать А как их демонтировать? Так, а как демонтировать-то колесики? Надо же... Можно же по-любому демон... демонтаж yeah. сделать Ну да ладно Четыре колеса поставил я, но не те Так, теперь давайте попробуем прокатимся Мне нужно как-то прокатиться видимо, видимо, в прыжке что-то взять Взял я или нет? Ух ты, у меня части какие-то отлетели. Чем у меня машина имеет свойство разваливаться еще? Офигеть. Вы видели, что я потерял? Я тут части какие-то оставил. Ха-ха, нифига себе. Машинка, ребятки, тоже имеет свойство разваливаться. А почему я туда не могу заехать? Газу, газу. Так, я вроде бы как прошел, но... Сколько мне пунктов за это дадут... Нисколько, ребятки, не дали Наверное, просто-напросто я прошел не так, как нужно Ну, я думаю, все увидели И все, ребятки, догадаются и пройдут как надо Так, идем, ребятки, на третье задание Тут нам просто давали э, понять, как нам нужно кастомизировать авто свое Ну и сейчас мы переходим в следующий, на следующий этап Здесь опять у нас та же самая комната и нам что-то болтает, у нас э, потусторонний голос, что нам надо делать. Но, братишка-скреч, ни хрена не бум-бум в английском, поэтому он не понимает, что точно нам говорит этот голос. Поэтому мы будем просто руководствоваться тем, что нам показывают. Так, э, ну что ж, начинаем, значит, так как обычно. Берем автомобиль. Это что это у нас такое? Это вообще одна кабина без всего. Нам, ребят, с каждым разом усложняют нашу задачу. Так, давайте посмотрим. Так, сюда, наверное, нужно мотор поставить или что? Так, мне предлагают сделать следующее Надо поставить мотор А точнее, вот эти штуки для колес Так, дальше смотрим А, колеса сами, да, я чисто вот по видео смотрю, что мне предлагают Только лишь так я смогу понять, что от меня требуется И я так понимаю, это что? А, это у нас, нас сиденье, и все Мотор типа здесь есть? Или что? Так, ага, ну давайте попробуем Мотор а мотор, это у нас, да, это у нас двигательные части. А куда бы ее поставить-то? Вот сюда, наверное, она устанавливается у нас. Раз. Отлично. Два. Так, ага, с этой стороны вроде бы есть. Замечательно. Так, далее мне нужно колесики сюда прикрепить какие-то. Так, снова заходим сюда... Так, колесики мы маленькие ставим, потому что у меня другие а, колесики большие, и, а, и вот эти вот а, совсем маленькие закрыты. Какой же колесо -то? Я вроде в тот раз правильно ставил, что они мне не зачли-то, я не понимаю. Так, может быть, все-таки вот эти колеса, это какие-то гоночные. Но мне вроде на видео показывают, что я должен... Не, ну не такие, это для какого-то внедорожника прямо, я не знаю. Так, вот такие же обычные колеса, скорее всего, надо поставить. Так, так, и что? Готово же вроде? Или нет? С этой стороны, те такие же точно колеса. Так. Я поставил, а дальше что? А, Что-то мне вроде еще из электроники предлагали поставить, это место, куда я сам должен а, присесть, вот сюда вот, да, наверное, я поставлю, тут какая-то прям, прям люлька, как в гоночном суперкаре, да, наверное, я сейчас туда воткну, ну, нет, я все-таки воткну туда, где у нас будет по попросторнее, точнее, вот That's сюда, cool так, Just подтверждаем, и, так, ну мы приготовили свое авто, и что, нам теперь надо при прокатиться, я так понимаю, на нем, да? Так, все, присаживаемся когда в него. Да, да, да, я понял. Ага, вот такой вот, ребятки, у нас авто получилось. Оно немножко отличается от тех авто, что мы, исп... что мы конструировали до этого. И мне сейчас предлагают проехать и что-то, видимо, собрать. А, вот там вот у меня 0 из трех, но я выполнил 0 из трех. Это что? Это мне нужно что-то собрать, я не знаю. Давайте вон туда проедем, где у нас покрышка. И попробуем ее собрать. Тихонечко. Так, так, так. Тихо-тихо, а, блин, надо с той стороны, наверное, заехать, или как? Так, давайте попытаемся сначала через сад проедем. Нам уже тут усложнили, как мы видим, задачу. Так, манекена, главное, не столкнуть. Тут еще один манекен стоит, а здесь почему-то нельзя проехать, я вот так понимаю. Чекинг, day... get... а, нам надо открыть просто. Ой, ой ой, -ой. надо было просто по-другому немножко слететь. Так, давайте я попробую наш кар, значит, перемещу немножечко. Так, берем его, а как бы его переместить-то, я не знаю. Так, садимся, быстро садимся и погнали, отлично. Так, отлично. И нам надо сейчас собрать, я так понимаю, вот эту штуковину, которая здесь находится. Давайте попробуем эту покрышечку. Так, так, так, отлично. Взяли и... Ага, почему-то почему вот мы взяли ее и нам э, непонятно какой-то сигнал дали э, на последний пункт. А, то есть красным выделили. Так, тихо, тихо, тихо. Я Такое ощущение, как будто я... Я сейчас как будто улечу. Меня прям специально туда сталкивают, в эту пропасть. Как мне отсюда выехать, интересно бы узнать. Так... Можно на бэкспейс нажать, и мы возвращаемся в начальное положение. Так, почему я не прошел-то? Я не понимаю, шоу что-то там. Короче, друзья, не понимаю. Мне как-то надо проехать, видимо, не задев никого, а может быть и столкнув вот этих манекенов. Давайте попробуем. Так, да блин, сам улетел. Надо, наверное, их столкнуть так, чтобы самому не улететь. Давайте попробуем все-таки. Может быть, есть в этом какой-то смысл. Так, начинаем заново. И секундочку, разогнался что-то я. Давайте, давайте проявим мастерство Так, не расслабляемся Вот этого манекена надо столкнуть туда вниз Давайте попробуем сейчас И главное это самому не улететь Ну давай, сталкивайся уже, манекен Так, раз, получилось, нет? А, вроде бы как-то да, вроде дали звезду а, Надо всех трех, скорее всего, столкнуть Вот этого а столкнуть надо куда-то, наверное Просто, надо, наверное, надо просто его сбить Давайте попробуем, раз, раз, раз Поехали, Надержите, под сетечкой. Ну что? А засчитали нам? Нет он как-то странно повис. Или вообще надо вот эти вот, ба, вот эти все штуки тоже, не знаю, ребятки. Давайте попробуем. Так, это что у нас тут за манекен сидит такой, а? Ты что здесь присел на скамеечке? Что, хорошо тебе сидится? Да, сейчас я тебе испорчу, все, твое добренькое утро, отлично. А, в общем, а, все, с манекенами я выполнил задание, да? Я вижу, что три из трех у меня сделано. Дальше что? Что-то надо мне, видимо, просто доехать, да, грамотно. Так. Доехать, наверное, нужно грамотно до... На этого места, и все. Тут, типа, у нас финиш. Да, ребятки, одна... Зв... Две звезды даже я получил. А последняя, как вы сами, ребятки, видели, что я завалил. Потому что взял... А, покрышечку, которую брать а, не надо было. Так, ну что ж, я так понимаю, здесь у нас в этом пункте заканчиваем мы обучение. Переходим к следующей теме. Это у нас а, Moving Time. Давайте посмотрим, что это а, значит и чему нас здесь научат. Играем, ребятки, в Main Assembly. Это новая песочница, в которой нам а, дают поуправлять вот таким вот дроном, который, в свою очередь, может управлять всякими различными технологическими устройствами, типа роботов, которых мы будем сами, друзья, создавать. Вот такая вот новая игрушечка, которая находится сейчас в пререлизной бета-версии и выйдет только она в 2020 году. Так, посмотрим. Что нам предлагают? Нам предлагают здесь, видимо, работать со... С, работать, наверное, вплотную со сборщиком или что-то в этом роде. Ну, давайте ждем, ребятки, экрана подсказочки. Он всегда обычно появляется. А пока полетаем, посмотрим. А вот тут какой-то подарочек лежит. Надо его тоже собрать. Я так понимаю, это не просто так здесь все разбросано. Че, не собирается подарок наш, а? Не пойму. Что-то я вроде хочу собрать подарок, забрать, но не могу. Так, а, ладно, мне предлагают все-таки выбрать а, выбрать а, сборочку и наш автомобиль настроить. Так, у нас тут уже какой-то космический аппарат просто уже получается. Так, что надо сделать? Давайте посмотрим. А, так, а, нам нужно просто в него сесть или что? Да, нам тут дают готовый аппарат. А мы значит в него садимся и куда нам надо ехать? Как будто такое ощущение, как будто он умеет летать с такими крыльями. Так, куда нам надо проехать, сейчас, я так понимаю, туда, в ту сторону, а в ту комнату? Или что надо сделать? Так, секундочку, я тут смогу проехать, нет? Не проезжает. Да. Мне говорят, что я проехать тут не могу, я просто не, про... не, про... не протискиваюсь. И что, дальше? Нажмите на Б. Типа, надо отредактировать его, чтобы... наше. Это специально так сделано, чтобы мы не могли проехать. А нажимаем, значит, здесь на Б и убираем лишние части, я так понимаю, вот эти, да, которые не нужны. А как их убрать-то? Давайте мне подскажите, пожалуйста. Я не в курсе. Так, на правую... А, на левую кнопку мыши мы выбираем. И... А что дальше? А, еще раз на левую кнопку или что? Так, секундочку, я что-то не пойму. так-так-так. Холд. Так, так. Ага, ну это я понял. А, и что? А, их можно как-то... их. А, можно... Ничего себе, вы видите, что, я... что происходит? Я их просто вытягиваю или... Или, или наоборот, смотрите. То есть их можно уменьшить просто, да, и сделать, именно подогнать под размер, под габариты машины. Вот так, к примеру. Вот раз. Это сл... А, нет, я что-то вообще в бок увел, да. То есть зажимаем просто левую кнопку мыши и регулируем длину, я так понимаю, этой штуки. Так, отлично, то есть я, я получается, совсем ее убрал. А, я, я их даже сразу обе, ребятки, убрал, и у нас получилась вот такая вот гоночная машинка. Так, а Ctrl-Z у нас что делает? А что интересно делать у нас? Ctrl Z. Давайте посмотрим. Так, вот на этой кстати части. Так. Это что сейчас было такое? А, мы делаем отмену. Да-да-да. Ага, а, все, понял, друзья. Это как обычно, у нас стандартные клавиши функции. То есть, возвратить и а, заново построить. То есть, Ctrl-Z это мы убер, уб, наращиваем. А, ctrl Y мы возвращаем, да. Отлично. В принципе, я разобрался. И дальше что мне надо сделать? Нужно, нужно, наверное, оседлать машинку. Да, давайте садимся в нее. И теперь мы, наверное, точно проедем. Или нет? Или что-то я не так сделал? Смотрите, ребятки, что я сделал. Мы немножко не так переконструировали наше авто. Наше авто, оно теперь странным образом как-то себя ведет. Вот эти штуки, они у нас куда-то вниз вообще поместились. Надо бы их отсюда убрать совсем. Так, как, как вообще вас убрать-то, а? Так, секундочку, я даже не знаю, вот по этой плоскости бы мне вас сейчас как-то убрать, вот сюда, да, можно, да, просто спереди сделать вот такой вот клин, так, так, так, аккуратнее сейчас, ребятки, нам нужно импровизировать, вот сюда, вот спереди я хочу их поставить, эти штуки, чтобы они нам не мешали, у нас будет такое продолжение нашего с вами суперкара, вот, будет вот такой вот интересный эффективный нос, отлично, давайте попробуем, проедем мы или нет. Или нам опять будут мешать колеса? Если будут мешать колеса, нам придется немножко уменьшить наш автомобиль еще и в колесах. Так, секундочку. Мы сможем проехать? Нет, вроде бы можем уже, да. Вроде можем, а так вообще мы могли даже и колеса уменьшить, наверное. Так. Дальше-то что? Я выполнил пункт или же Нет. Едем дальше. Так, выезжаем. Нам куда-то надо, наверное, приехать. Мы тут, типа, немножко исследуем. Посмотрим мир, какой вообще он тут. Так, что-то я врезался. Кстати, ребят, тут у нас, наше авто, оно разваливается. И если мы куда-то сильно врежемся, от нас отлетать начинают части. Так, здесь что такое? Здесь же можно проехать или нельзя? Так, проезжаем. Отлично. И что-то, я так понимаю, новое взял. Едем наверх. Да-да-да, нам нужно туда сейчас заехать. Секундочку, колеса маленькие, только по ровной поверхности надо на них кататься. Я так понимаю, мы сейчас обратно куда-то вернемся? А, и за подарком. Да, я обратно вернулся, с другой стороны только. Так. Отлично, да, друзья, эту миссию мы выполнили по максимуму. Подарок мы свой забрали, и можно выходить обратно в ангар. Но меня почему-то не выпускают. Мне, наверное, надо сначала сюда заехать. И встать обратно на эту область. Я не знаю, как это сделать. Так, ну что, мы вроде все выполнили. У нас все пункты выполнены. Дальше-то что? Или мне куда-то надо было еще уехать вообще? А, вон у нас пункт. Блин, я немножко не туда проехал. Я просто, ребятки, э, проехал так, чтобы собрать все подарки. Кстати, я думаю, это не просто так, когда мы здесь собираем вот эти все подарки, кабины. Нам это, скорее всего, потом э, в зачет пойдет. Мы э, соберем их, а нам, скорее всего, они будут как доступные открытые чертежи для нашего... Автомобиля. Ну что ж, ребят, вот такая вот игрушечка, пожалуйста, пишите свои комменты по поводу этой игры, что вообще вы думаете, э, насколько популярной она может быть, да? да, эта игрушечка. И нравится вообще она вам или нет, пишите в комментариях, братишка Скрыч обязательно прочитает, посмотрит и ответит вам. А, так, ну а мы заезжаем вот в эту зону, я так понимаю, финишная черта, блин, наш нос мешает, чтобы заехать даже на такую горочку, офигеть просто. Мы его вроде уже отбили. У нас, смотрите, все-таки. <смех> да, нужно, ребят, проконструировать авто свое правильно, иначе мы просто можем вот такие вот препятствия упираться. И дальше мы проехать не сможем! Залетаем буквально. Залетаем. И все три звезды получаем. Отлично. Проходим, ребятки, туториал, обучение. Я пока не осмелюсь играть полностью. Мне нужно хотя бы пройти обучение. Ну, я обязательно сыграю, если мы с вами наберем на эту серию достаточное количество просмотров и лайков и продолжу делать обзорчики на main assembly. Так, значит, плей и поехали следующую обучалочку. Посмотрим, сколько сегодня обучалочек мы сможем пройти. Так, следующая обучалка. Что нам здесь показывают? Так, это у нас, значит, шасси наша. Вот это мы уже проходили, что можно здесь растягивать, удлинять, расширять свое авто, своих роботов ли, кого угодно. То есть у нас тут такая вот интересная гибкая система настройки, получается, наших авто. Так, что мне предлагают? Выбираем, как обычно, Б, мы заходим в режим строительства. И видим какой-то луноход просто, да? Так, что нам нужно с этим луноходом сделать? Давайте посмотрим. Так, мне предлагают его подредактировать немножечко, да? Так, так, так. Что-то мне предлагают с ним сделать. А, давай. Что-то мне предлагают сделать с шасси. То ли мне их нужно убрать, заменить, то ли что-то там вытянуть, я смотрю. Какие-то бортики сделать. По каркасу, видимо, или что это? Что вот, мне предлагают, ребятки, я не знаю. Так, ну, давайте попробуем. А, там мне что-то предлагают сделать, типа кабину, что ли, или что-то в этом роде. Так, вот берем, значит, сюда. А, ну тут мы просто, а, просто каркас поднимаем, опускаем, понятно. Это понятно, в принципе. Так, это что у нас такое? А, что нам надо сделать, я не понимаю. Мы опять в той же, кстати, области, и мне нужно сейчас как-то отредактировать. Кстати, вот за эту штуку можно, интересно, потянуть? Нет? Так, что мы сейчас делаем? Нет, не могу. Я думаю, что мы как-то повернуть сможем это все авто. Верно, мы можем повернуть наш авто. Так, с зажатым контролом тоже ничего не получается. Так, а, что-то мы нарастили. Да, это у нас передочек. Да, да, что-то мы много, мне кажется, нарастили. Давайте попробуем убрать. Так, секундочку. Ага. Так, так, так, а вниз как? Вниз-то как, черт возьми. А, вверх-то я нарастил, а вниз. Вот так вот вниз. Можно расширять, можно сужать. Вот такой вот у нас быть горбатый нос получился. так, а где у меня, кстати, колеса? А! У меня колеса спереди встали. Надо, ребятки, быть аккуратным. А как это все убрать-то, я не понимаю? Вот как его взять и убрать просто? Может наделит? А, мы его вот так. А, мы просто наделит стеночку одну убираем, и у нас получается внутренний каркас виден. Ага, отлично. Также эту стеночку можем убрать. Также вот эту стеночку. А что мне вообще нужно сделать я не пойму. Так, эту стеночку убираем и оста оставляем чисто каркас. Может быть мне предлагают вообще из этого авто сделать чисто каркас? Или что-то в этом роде? Так, чтобы облегчить вообще по максимуму этот автомобиль. Так, дальше смотрим. М -м, не пойму. Он надо бы испытать. Давайте, ребятки, не поймешь сразу так, пока не испытаешь. Но мне вроде предлагали что-то сделать с шасси. Так, мы снимаем его и обратно ставим это колесико. Ладно, пускай стоит так. Ну-ка, если испытаем тогда его, наш автомобильчик уже готов. И нам надо прокатиться. Вот такой передок мы нарастили, я правда не знаю зачем так получилось. И давайте прокатимся. Прокатимся, ага. Но нам нужно тут сшибать сейчас опять манекенов, чтобы выполнить задание. Вижу сразу двух. Давайте-ка его зацепим. На, держи. А, блин, надо... Здесь задание, ребятки, заключается в том, чтобы не зацепить ни одного манекена. А я уже зацепил а, сразу двоих. Ну да ладно, ничего страшного. Я думаю, что в этом нет. Так, давайте прокатимся туда. Так, ударился немножечко. Так, вот туда хочу, под лестницу. Может, там что-то скрыто от моих глаз находится. Нет, ничего нету. Чуткая резвая машинка. Резвенько едет вообще, быстренько набирает. Так, ну мне предлагают прокатиться, я так понимаю, да? У нас локация та же самая. Ай-яй-яй! Не надо ломать машинку, я ее только сделал. Так. И заезжаем сюда. Ну, я так понимаю, здесь нам, ребятки, больше делать нечего, потому что я не совсем... Понял, что тут надо... Вообще ни одного пункта, если честно, не выполнил. Ну да ладно. А, у нас же наша задача, ребятки, показать сейчас геймплей, сделать первый обзор и продемонстрировать вас, вам вообще все способности, все возможности этой игры, что она нам может предоставить и чем она нас может а, увлечь. Так, посмотрим дальше. следующее у нас, значит, a new a, перспективы. Новые перспективы, я так понимаю. Заходим и посмотрим, что у нас здесь интересного. Так, слушаю тебя, компьютер. Так, что... Что, что, что? Опять что-то с шасси, опять что-то с, с блоками, со стенками можно делать. Так, дальше, дальше давай рассказывай. Ага. Давайте, ребят, послушаем, что нам говорит наш компьютер. Он нам дает сейчас указания, но я ни хрена ничего не понимаю, поэтому будем чисто методом тыка выполнять эти квесты. Вы же, ребятки, кто шарит, разбирается, что вообще говорят. Можете выполнить нормально Никак, братишка, скрэч Так, ну что же, значит, нажимаем на буковку «Б» Открываем редактор Появляется наша машинка Ее можно, по идее, как-то двигать стопудово Но я пока не могу Так, и что нам предлагают опять? Опять нужно откастомизировать ее, да? А, у нас та же самая миссия Нам нужно откастомизировать наше авто И на нем просто прокатиться, я так понимаю Ну давайте прокатимся Так, задача Не сбить никого и вторая задача, это что-то сделать, а... <смех> или сбить кого-то. Если честно, не пойму. Так, нажать на Escape для закрытия. Не закрывается ничего. Так, едем дальше. Нам сейчас главное никого не сбить, а может быть даже и кого-то избить. Но я вот не различаю, каких манекенов можно сбивать, а каких нельзя. Вот тебя надо сбивать или нет? Вот тебя, наверное, не надо сбивать. Ты просто здесь так сильно сидишь, хорошо... У меня такое ощущение складывается, что тебя сбивать вообще не надо. Так, едем дальше. Так, где еще у нас манекены? Ищем, ищем. Ищем а, манекенов. Вот ты здесь что встал? Вот ты встал здесь прямо на проходе. Тебя, наверное, скорее всего надо или не надо? Не знаю, давайте попробуем, собьем. Так, один из трех. Тут, скорее всего, да, манекенов надо все-таки сбивать. Отлично, надо было и того тоже, наверное, зацепить. А, у меня, ребятки, сейчас миссия такая, что нужно сбить трех манекенов, я так понимаю... И э, еще какие-то два пункта выполнить. Но, если честно, ни хрена не понимаю, что именно. Ну, ладно, мы попробуем покатаемся, догадаемся и решим. Так, а вот этого чувачка надо, наверное, тоже сбить. Потому что здесь тр... манекенов, похоже, здесь всего трое. Ну что, отлично, сбили мы его. Отлично. Получил, получил он на котлетке. Так, едем дальше. Так, не врезаемся. У нас тут часть отлетает, не забываем про это. Я уже себе передок разбил, смотрю. А да что же ты будешь делать-то? Главное, чтобы колеса не отлетели. Так, а еще один у нас в той комнате, по-моему, был. Так, едем-едем. Да, ребят, не забываем, у нас здесь авто ломается, если мы сильно врезаемся во что-либо. И от нас просто части отлетают кусками. Так, ну что, надо тебя тоже сейчас сбить. Научить тебя умуразму. Так, отлично, этого мы сбили. А что надо еще сделать-то? Еще какие-то два пункта нужно сделать. Вот я не знаю, ребятки, что. А Какое-то время там написано. Таймс. А, или, ну да, Таймс. Что-то там нам надо, короче, сделать. Ну, вот видите, мы уже передок свой поломали, и у нас уже машинка себя странно очень ведет. Так, что-то надо еще сделать, я так понимаю, но что? Что же надо сделать-то, а? Так, так, так, ну, может быть, что-то надо отредактировать. Ну, ладно, долго, ребят, не буду запариваться и э, выжидать, и, и догадками какими-то жить. А просто-напросто доеду до финиша, и мы пойдем э, дальше. Мы, ребят, смотрим в первую очередь на геймплей. Мы поняли, что здесь можно редактировать, мы поняли, что здесь можно кататься, но... В чем все-таки суть этой игры? Так, не пускают меня в следующий, на следующий уровень, я так понимаю, я для этого набрал недостаточное количество определенных а, поинтов. Ну, ладненько. Все-таки, ребятки, игра находится на, на стадии бета-тестирования. Ну, закрытая бета. А, и мы пока что не можем а, в полной мере пользоваться всеми ее функциями. А, ну что ж, вот такая вот игрушечка под названием Main Assembly. Я надеюсь, она вам понравилась. А, надеюсь, что а, когда она выйдет в релиз, сюда добавят очень много всяких функций. Естественно, завед, завезут русский язык. И мы будем наслаждаться каким-нибудь интересным геймплеем. Ну, в в принципе, на первый взгляд мне понятно, что здесь нас ожидает песочница творческая, где реально можно создавать а, интересные а, штуковины. Причем она идет хорошо на слабом ПК, даже на таком, как у меня. Ну что ж, ребятки, давайте наберем на эту серию хотя бы 300 просмотров и 50 лайков. И братишка Скрэч, а когда игрушечка выйдет, обязательно запилит по ней дальнейшее прохождение и дальнейшие обзорчики будет пилить. Ну и все, ребятки, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея, до новых встреч!